Здравствуйте! Компания Atomic в этом сезоне 17-18 представила вот такой вот совершенно, на мой взгляд, революционный ботинок, который, как мне кажется, является самым интересным из всех новинок ботиночной индустрии этого сезона. Это хок 130. В чем его, как бы, прелести и преимущества, и почему я считаю, что в России он будет, наверное, самым популярным востребованным? Ну, во-первых, первое, он позволяет совмещать то, что очень любят совмещать наши российские райдеры, потому что ни, ни, ни, кроме российских я такого еще не встречал. Это я хочу кататься и фрирайд, и при этом я хочу и карвить. То есть вот при этом, как бы вот, пожалуйста, то есть хотите карвить, у вас обычно истошная колодка подкрепления по вот обычные стандартные горнолыжные крепления корволы. Хотите фрирайдить в обычных катальных креплениях типа ВТР? Фрирайдите. Хотите лазать? Вот, пожалуйста, лазайте. Хотите ТЛТ? Вот, пожалуйста, ТЛТ. Все, то есть вот это ботинок, который, в общем-то, один на все случаи жизни. И если у вас даже две пары лыж, одни ТЛТ, второй чистые слаломки, то, в общем-то, вы на них и мочканете. Опять-таки, жесткость при этом 130, но для такого, скажем, любительского, даже слалому, в общем-то, вполне достаточно. Плюс ботинок. Офигенно легкий, просто ну, как бы для такого класса уровня ботинок очень легкий. Колодка всего 98 миллиметров. Вот. Это не значит, что вам будет менее комфортно в них, в отличие от стандартных фрирайдных ботинок, там с колодками 125. Это значит, что их надо формовать, потому что, в общем-то, они к тому же еще и memory fit. То есть вы их можете погреть, а они растянутся. Да? При этом у вас будет хорошая фиксация, характерная ботинка 130, и при этом будет легкий вес. Вот. У ботинок к тому же есть защелки с режимом ходьба-катания, есть задний фиксатор жесткости, который если отпускается, то, как говорит Атомик, ботинок дает самый максимальный угол смещения голенищей вперед, что очень важно для ходьбы. При фиксации, в общем-то, фиксируется и жестко 130 плюс а, внутри а, валенок со шнуровкой внутренней опять-таки для фиксации ноги это очень удобно на ходьбе потому что в распущенном голенище не натирает валенку вот здесь вот но ботинка есть настройка настройка кантинга, в общем, все, есть стрэп силовой, который характерно кара рейсовые ботинки, катальные. В общем, не ботинок, а какая-то просто мега-универсальная чума, вот, для любителей совмещать несовместимое и впихивать невпихуемое. Вот я думаю, что российские любители лыж, которые хотят все сразу в одном флаконе немного много, полный рот, вот они будут просто счастливы. Ну, по крайней мере, в моем понимании, должны. Все, я бы, конечно, все такие бы хотел на самом деле, потому что, ну, в принципе, удобно. Удобно, реально, наверное, удобно. Вот, ну, буду думать об этом. Если надумаю, обязательно сниму на результат тестов, чтобы не пропустить подписываться на канал, заходить чаще на сайт, ставьте вот так пока.